Всем привет, дорогие друзья, и мы начинаем дальше играть в игрушку под названием New Base. И как только мы зашли в этот мир, мы, конечно же, видим, что у нас первый генератор закончился. Так, давайте его питать и дальше продолжать. В прошлой серии мы добыли, сломали, скрафтили лопату. Еще добыли много артефактов. Ну, как много? Целых две. Да. Нет, больше, наверное, потому что мы еще и строим площадку скрафтили. Давайте попытаемся сначала сделать энергию, точнее, открыть ее. И потом уже пойти добывать себе лопату. Ну, точнее, попытаться ее скрафтить, поскольку у нас даже дерева нет. Металлон, давайте тоже соберем. Так, у нас кончается голод. У нас кончается голод. Это очень плохо. Давайте поедим что-нибудь. Вот так тут. Я думаю, я думаю, что мы сможем выжить. Почему я так думаю? Да потому что, видите, как близко к базе ресурсы всякие. Ну, ну хотя нет. Хотя, хотя я бы не сказал, что ресурсы хорошие. Потому что тут очень мало еды рядом. О, анимацию вырубил. Круто. Забагался наш котик. Наступает вечер, вырубаем фонарик. В прошлой серии в монтаже я очень много картинок вставил. Я думаю, то, что они будут вам не в кайф, и я их просто уберу. Типа, зачем они нужны? Вот. Артефакт еще один. Это круто. Пойдем тогда в базу исследовать этот артефакт. все так близко было, серьезно, я и не заметил. Я опять не заметил базу. Которая была так близко. Так, пускай у нас пока что артефакт, так сказать, исследуется. Исследование в процессе. Это хорошо, это нормально. Ну, Но пока у нас исследуется, давайте скрафтим хотя бы солнечную батарею. Так, я руду не добывал. И типа да, типа у нас наверное не хватит. Хотя, хотя ладно, давайте попробуем. Хотя мы добыли электронику. Да, мы сможем. Окей. А вот на вторую солнечную батарею мы вряд ли да, уже сможем. И так нормально. Сюда ее, наверное, поставим. Вот. И она у нас будет сколько электричества до вырабатывать. То есть, итого, у нас генерация будет во всем, так сказать, 30, а использоваться 13. 13. А солнечная батарея у нас десятку дает. Ну, если, конечно, это солнце будет. Ладно, погнали добывать... А, конечно. Как же добывать ресурсы без, без лопаты? Ну я, ну, я чего чего, совсем с ума сошел. Так, вот у нас есть фрукты. Это уже хорошо. Также у нас есть... Что, что, что, что? Я только что видел тут. А вот. Руда, металлолом. Опа, еще одна электроника выпала. Да мне сегодня везет. И шестеренка. Опа, вы видели? Целых две выпало электроники из одного металлома. Но это вообще... Это вообще один на миллион, я считаю. Это точно, это точно. Мы, см мы сможем что-нибудь сегодня крутое скрафтить. Я, я это чую. Только для этого нам нужно добыть больше артефактов, больше всего разблокировать и, конечно же, добыть больше ресурсов. Это сегодня, так сказать, наша цель. Но, но, давайте тогда начнем искать артефакты сверху, а потом уже... Опа, еще одна, еще одна. Металлолом говорит мне сегодня ⁇ Привет ⁇ Это хорошо. Вот главное следить за кислородом, поскольку, поскольку перед тем, как записывать, я тоже играл, играл, записывал, смотрел, как у меня запись лагает или нет, насколько FPS, как будет монтироваться и так далее. И, и я просто взял и и умер от того, что у меня кислород закончился из-за того, что я слишком много добывала ресурсов, не следил за кислородом и все и типа и и, и все заново. Ну как заново, до последнего сохранения? Ну ладно. О, о, о, еще, еще, еще. Еще железка, это хорошо. Вы, наверное, спросите, почему я этот, вырезаю вот, э, какие-то кадры в этом выживании. Нет, не потому что я 4, но да потому что я в основном молчу, мне нечего сказать, я просто это вырезаю. Мы добыли артефакт. Ну давайте вместо бревна. Окей. Все равно база близко, потом бревно подберем. Так, у нас утечка кислорода. И. У нас одна солнечная панель питает почти всю станцию, серьезно? Так, продолжим. Исследуйся. И следуйся. Чпок, и Чпок-чпок-чпок-чпок. Нормально так, да? Типа, используется у нас опять-таки 15. Все в кайф, все нормально. Создаем, наверное, еще одну солнечную батарею. Но у нас кончается голод, я это вижу. Но мы добыли, так сказать, немного воды. Ну, я хотел, конечно, сейчас солнечную батарею скрафтить. Но, типа, давайте отложим это. Типа, у нас и так можно генератор. Работают на ура! Так, у нас пять опыта. Мы можем сделать химию, а дальше батарея будет стоить 10. Ну ладно, давайте пока что скрафтим кислородный баллон, чтобы больше и дальше исследовать карту. Вот, круто очень, я сказал, да? Ну нет, нет. И цель, ис, исцеляющая рагу? Что? На вкус еще хуже, но волшебно лечит раны. А, да? Ну, окей. Так, так, так, так. Наука это хорошо. Окей. Допустим. Что нам нужно, чтобы скрафтить себе эти... А, синий гриб и рагу. Простое рагу. А что у нас тут открылось? Вот! Лаборатория у нас тут открылась. Так, нам нужны провода. Где провода? Нам нужна кабель. Или что это? Кабель, да. Это кабель, а не провода. А это провод. Вот, это а я путаюсь. Дальше, что нам нужно? А, и еще один жилой модуль, но у нас не хватает железа. И, и... что мы добыли? Это артефакт 12. Что это такое? Что то за рыба какая-то? Удочка или что это? Ну ладно. Утечка кислорода. Этому не надо, чтобы тут ломалось ничего. И так нормально. Давайте тогда хранилище откроем. Не знаю почему. Давайте хранилище. Ну пускай будет. Пускай будет. Хоть у нас и так э, мало железа. Для того, чтобы крафтить все такое железное. Все равно, пускай будет. Так, мы крафтим, крафтим, крафтим и докрафтим. Угу. Ой, сюда. Угу. То есть у нас нет места. Ну и ладно. Сейчас выбросим что-нибудь. А, точно. Чпок, чпок, чпок, чпок. Все, теперь есть место. И крафтим Лабораторию! Все, мы скрафтили лабораторию. Теперь надо ее куда-то разместить. И давайте вместо печки тогда... Вот сюда вот. А потом печку вон туда вот. Вот сюда вот, наверное. Или сюда. Давайте вот сюда тогда. Что нам даст лаборатория? Опа, она... Не зря же я лед добывал. Я таки знал, что он делается из льда. Ой, баллон из льда. Из пластины. Надо больше тогда льда добывать. Сколько это? 200 кислорода? Полностью, что ли? М -м -м, это, это повезло, повезло. Тогда погнали уже добывать ресурсы. А, нет. Я же хотел эти ресурсы уже куда-нибудь сложить. Вот, пускай так будет. Давай, давай, давай. И вот сюда, вот, вот сюда. Вот. Давай, быстрей вот давайте свет выберем конечно фиолетовый и сюда всякое такое что не нужно пока что Ну и воду конечно возьмем и еду тоже вдруг мы с голоду тогда помрем если не если не отхватки кислорода то с голоду давай бери Так. все всю еду мы съели надеюсь по пути мы добудем чего-нибудь такого, что можно будет есть. В принципе, довольно много ресурсов мы добыли. Да ладно. Ну, давайте еще немного выше поднимемся и добудем еще чего-нибудь. Ох, как меня затянуло добывать ресурсы. Мы, наверное, сейчас умрем. Ну, ладно. Давайте уже вниз спускаться. Тихо. Я слышал краба. Тем более у нас лопата ломается, поэтому лучше уже на базу идти. Так. Я знаю. Я знаю, что это полностью устанавливает. Но я не знаю, где база. А, база так, так близко. Так близко база, мы, наверное, даже успеем дойти. Четыре, три... Два, одна, нет, не успеем. Ладно, придется использовать. Так. Чпок-чпок. И давайте еще. А, нет, надо было дерево, ну ладно. Ну, ладно. Что мы забыли, в принципе, такого. Вс, да? Вс, остальное уже сюда нельзя положить. Ну ладно, давайте тогда скрафтим себе еду. И 4 еды, это вроде бы нормально, прикольно, но это мало, это мало. Поэтому давайте зайдем в лабораторию и посмотрим, что мы сможем сделать. Нам нужна вода. Ну, значит не зря я лед добывал. Так, давайте возьмем лед. Скрафтим себе немного воды, где-то 2, давайте 3 штуки и питаем наш генератор, который, кстати, очень быстро заканчивается. Так, мы создаем химикаты, но что они нам дадут, типа, типа, типа, что они нам сделают, что, что мы можем из них тогда уже скрафтить? Так, мы не добывали артефакты, к сожалению, а химикаты что нам могут, типа, я туплю или да? А где химикаты использовать-то? Типа, типа надо, наверное, уже другое разблокировать, да, типа. Ну, типа мы можем это? А, это для батареи. А, а, на... а зачем зачем тогда создал химикаты, если у нас нет батареи? Этого никто не узнает. Зачем? А еще почему я не, не плавил все это время железа всю ночь? Тоже никто не узнает. Почему? Ну ладно. Так, железо, железо, железо. Больше железа, больше кислородных баллонов. И больше, больше ресурсов мы сможем добыть. Все. Мы сможем уже создать кислородный баллон. Даже, наверное, 2, три, четыре штуки. Прикольно. Очень прикольно, но у нас нет места. Поэтому давайте лучше положим что-нибудь сюда. Такое-нибудь непонятное и ненужное пока что. Так. Давайте возьмем баллоны. Возьмем железо и положим сюда, наверное, это железо. Пускай здесь будет накапливаться. Еще железо тогда еще металлолом ой металлолом да у нас не хватает тогда наверное вместо металлолома сюда наверное положим это Потом... давайте химию туда выложим почему бы и нет типа, вот химия мы берем металлолом используем металлолом создаем еще один ящик и ставим этот ящик берем химию Выбираем опять-таки фиолетовый цвет и сюда складываем то, что у нас не влезет в тот. А в тот мы складываем синий гриб, точнее его семечка. Все, все, все. У нас заканчивается голод. И, в принципе, давайте еще вот этот переплавим. Опа. У нас запылилась наша... Солнечная панель, поэтому ее надо еще и чистить. Да, у нас еще и генератор заканчивается. Что опять-таки плохо. Угу. Это хорошо, что у нас есть дерево. Все, в принципе. Это последние металлические пластины. И, и, и все, мы сейчас последнюю скрафтим и пойдем уже... Да. Пойдем уже добывать ресурсы. Много ресурсов. Так, вот, вот сюда вот. А сюда пустое место для чего-нибудь. О, погодите, у нас есть э, что-нибудь такое съедобное. Нет. А, ну, давайте воду возьмем на всякий случай. Вдруг опять-таки проголодаемся. Так, тут сгенерировался лед. Это хорошо. Лед нам нужен. Лед нам нужен. Также нам нужен артефакт, которого мы не видим пока что. Так, что у нас по карте? Типа, эту область мы исследовали. Давайте тогда вниз будем исследовать. Почему бы и нет? Больше руды... А, это было ожидаемо. Да, это было ожидаемо. И зачем я ушел от базы, если вижу, что у меня лопата ломается. Ну, ⁇ -мо ⁇ Так, в принципе, ничего такого мы, к сожалению, не добыли. Ну, ждем утра. Утро. Ждем. Ну а на этом все. подписывайтесь, ставьте лайки, жмякайте на колокольчик, пишите комментарии, пишите комментарии, да, да. Я, я все комментарии читаю, я хочу, хочу посмотреть ваше мнение, по почитать ваше мнение, нравится ли вам эта игра или нет. Ну ладно, на этом мы тогда уже закончим, в следующей серии мы будем уже создавать машину, создавать что-нибудь такое, гараж, например, создавать, вот. И, и, в принципе, на этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Всем удачи и всем пока-пока.